Всем привет! Сегодня мы приехали в центр Москвы для того, чтобы встретиться с необычным человеком, это девушка, которая занимается арендным бизнесом с доходностью 3% в месяц. И прямо сейчас мы приехали на один из объектов для того, чтобы разобраться, как это работает и самое главное, как это можете запустить вы. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите это видео до конца. Как обычно, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал, свои вопросы пишите в комментариях и поехали! Сегодня в территории инвестирования в гостях Анна Миршниченко. Она занимается арендным бизнесом в центре Москвы. И сегодня мы узнаем, как получать от 3% в месяц, занимаясь арендой. Анна, привет. Привет. Ребят, смотрите, мы занимаемся арендным бизнесом. Вообще у нас чем как бы полностью компания занимается? То есть мы запустили 240 объектов в Москве. Работаем более пяти с половиной лет на рынке. Около шести, сейчас на данный момент 75 объектов у нас на управлении находится И все оставшиеся, это, конечно, как успешный готовый бизнес, работают в нашей франчайзе. Кто такие франчайзи, как это происходит, это люди, либо инвесторы, либо предприниматели, да, то есть, которые захотели разложить по разным корзинам свой капитал и получить какой-то легкий бизнес, который легко конвертирует деньги, генерирует эти деньги, то есть этим бизнесом можно управлять как самостоятельно, можно как прийти к нам на управление. А, смысл его в том, что вот как сейчас мы находимся на одном из наших объектов, этот объект сдается, он находится в центре Москвы, а, стоимость его следует где-то 5,5-6,5 тысяч рублей в сутки. А, средняя стоимость ну, в Москве минимум в центре начинается от 3,5 тысяч рублей а, до следует ну, там где-то тысяч 10, вот такая ценовая категория. Если брать в аренде объект-апартамент, да, то есть по цифрам пройдемся немножко, то это получается от 40 тысяч рублей до 80. То есть если мы берем в среднем, например, 55-60 тысяч рублей, да, то есть ну, конкретно там данный объект он стоит 75 тысяч рублей, да, то есть мы берем там 55 тысяч рублей 60 то, допустим, этот объект дается за 3,5 тысячи рублей. У нас заполняемость 27 дней. Все это у нас получается в районе 95 тысяч рублей да, с 27 дней. Минус 55, остается 40. С этих 40 мы уплачиваем горничную оплачиваем след на моющие средства, коммунальные платежи. Ну и в итоге у нас остается, если при управлении нами где-то около 17-15, да, то есть от 15 до 20 тысяч рублей, если при управлении самостоятельным от 20 до 30 тысяч рублей. В зависимости от объекта, да, то есть в зависимости от его заполняемости, да, то есть ну, это такие средние ставки. Ну и получается у нас, что данный бизнес, да, то есть приносит, если ну, там, мы идем к ставкам, 30, это очень важно, то есть мы прям хотим дотянуть каждый объект без нашего управления, да, то есть любой предприниматель, который покупает у нас объект, мы стараемся его дотянуть, то есть чтобы у нас было 40, грубо говоря, грязной прибыли за вычетом аренды, 30 осталось у нас где-то примерно, да, то есть, ну, может, там 27, да, то есть осталось у нас чистой прибыли. Вот, умножаем на 7 объектов, да, потому что в основном это самый распространенный, самый реально выгодный кейс, который мы готовим под ключ. Это 7 объектов, Соответственно, человек зарабатывает около 200 тысяч рублей, да, то есть 200-210. Если мы берем там, с нашим управлением, это в районе 150, там, 100, от 130 до 170 тысяч рублей. Вот. вот, такая доходность этого бизнеса при вложенных три миллиона девятьсот пятьдесят. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. есть... Больше сорока процентов получается. Да, если человек управляет самостоятельно, да, то есть это получается более, больше 40%. Если при нашем управлении, там все-таки, наверное, где-то в районе 35% получается, да, то есть, но все равно для инвесторов, которые хотят максимально пассивный доход, я все-таки считаю, что лучше брать цифру 30, да, то есть, но ну, чтобы вот прямо в голове было четко. Потому что ну, в любом случае могут быть какие-то там форс-мажоры, чтобы он все равно чуть больше получил, обрадовался, mm -hmm. и это хорошо, да, то есть, ну, как бы, чтобы мы 30 точно выполнили, сделали и все все были счастливы. Вот, поэтому бизнес максимально простой, вообще как, из чего он состоит, какие этапы у него есть. Да? То есть первый этап – это когда мы подбираем объект, когда мы находим собственника, когда мы с ним договариваемся, когда мы говорим о том, что это будет пересдача третьим лицам, когда мы с ним заключаем грамотный юридический договор, потому что, например, там данный объект, он отремонтирован. Бывают те объекты, которые мы ремонтируем, да. Uh -huh. То есть мы, конечно, стараемся себя обезопасить, в первую очередь, и нашего клиента, если это вдруг на франшизе этот объект. О том, что если мы сделаем ремонт, что завтра не придет собственник и скажет, ребята, вы такие молодцы, давайте-ка поднимем арендную ставку Поэтому там фиксируется точно арендная ставка, не более 5% повышения в год Там фиксируется, что этот контракт действует на 3 года, например, да, то есть это крайне важно, если мы делаем капитальный ремонт, да. Если мы не делаем какого-то ремонта, или минимальное улучшение, конечно, мы просто проговариваем с собственником о том, что он, если хочет досрочно расторгнуть, возвращает, ну, постараемся договориться, наверное, двойной депозит. То есть такие фишечки мы используем в договорах. Вот соответственно первое это подборка объекта, там, грамотное оформление договоров, да, то есть все мы заключаем сделку, да, то есть именно как сделка договор аренды, мы оформляем конкретный договор аренды, просто сам объект не так просто найти. Второе это идет как раз если необходим ремонт, оснащение, в любом случае улучшение, даже если классная квартира какая-то, все равно есть там, не знаю, нужно мы проверяем все стоки, трубы, электроэнергию, да, потому что мы в первую очередь никого там не затопили не дай бог, да, то есть и со светом, и с электроэнергией все было хорошо. Ну, вот, то есть У нас приезжает мастер, и мастер оценивает по трем параметрам объекта, то есть, точнее, ну, мастер по одному параметру, остальная команда оценивает по трем параметрам. Первый параметр – это техническое оснащение объекта, то есть там ручка на балконе открывается, не открывается, да, то есть дверь захлопывается, не захлопывается. А второе, что мы оценим, это дизайн помещения, то есть что нужно усовершенствовать, что нужно улучшить, да, как нужно преобразить этот объект, чтобы он реально за эту стоимость, которую мы предполагали, но он должен продаваться. Вот э, на этом объекте вы какие-то вещи доделывали? А здесь мы только доделали декор, да, то есть мы доставляли света много, да, то есть а, там, не знаю, шторы меняли, да, то есть, но ну, в основном декор, то есть, здесь вот конкретно просто и сама по себе квартира не дешевая, да, то есть, а, здесь мы мы сделали только в основном полное там, ну, как бы, оснащение. То есть, если, опять же таки, квартира более такая, ну, дорогостоящая, симпатичная, это не говорит, что мы ничем не вкладываемся. Нет, мы очень много, например, там, даже сейчас здесь около пяти торшеров, да, то есть и каждый торшер, который здесь стоит, да, то есть их практически ни в одном магазине ты не купишь. То есть мы их специально заказываем, чтобы они были какие-то прикольные, лофтовые, дизайнерские, да, то есть... Вот. И то же самое там со всяким декором, да, то есть со всякими няшками но чтобы человек приехал, нам самое важное, чтобы он приехал и получил некую атмосферу, да То есть вот этого уюта, праздника, тепла, да То есть, ну, конечно, чтобы было чисто, красиво Ну, и третий параметр, по которому мы оцениваем объект Это материальные ценности, да То есть, что есть, что нужно довести То есть чашки, ложки, поварешки, конечно, это очень много Кажется, что это все дешево, да То есть, но все равно у нас оснащение минимум 70 тысяч рублей на один объект занимает. Uh -huh. То есть от 70 до 300 тысяч рублей вместе с ремонтом мы инвестируем такую сумму при запуске одного объекта. Ну, то есть вот эти цифры, это, стоимость франшизы, вот этой подключи, это включено уже да, в конечно, эти объекты? Конечно. То есть, что туда входит вообще? Расскажи об этом продукте подробнее. Ну вот первое, мы подбираем след на объект. Да, то есть договариваемся с собственником на определенный договор. Туда включена агентская комиссия, туда включен депозит. Да, то есть Обычно это сто процентов стоимости аренды. То есть, если мы берем аренду для простоты 60 тысяч рублей, mm -hmm. то мы 60 оплатили агенту, 60 отдали депозит, это уже 120-м И еще отдали. месяц аренды получается? Нет, месяц аренды оплачивает сам а, покупатель. Потому что все ежемесячные платежи он платит сам. Они бывают предоплатные, бывают постоплатные, такие, как горничная месяц отработала и в конце месяца мы оплатили аренду предоплачиваем все единоразовые платежи это все с нас то есть фотосессия контент на ремонт оснащение дизайн то выкладка все это с нас то есть это все все все полностью включено в эту стоимость бизнеса но если это на третий этап после того как мы сделали оснащение и навели красоту то это идет у нас фотосессия разработка контента выкладка на в таких порталах, как Booking, Airbnb, Avito, CAN, Яндекс. Еще у нас есть ряд порталов, которые нам нравятся, но мы их там меньше заявляем, да, то есть, но все равно размещаемся. Home away, суточно, да, то есть их там около 20 порталов. Вообще, ключевых порталов, если брать, там во всем мире их более 150. Мы mm -hmm. даже делали такой целый чек-лист для наших франшиз. Ну, вот. То есть вы размещаетесь, получается, не только в России, вы еще и на зарубежных площадках тоже размещаетесь? Да да? да, да, все верно. И э, следующий момент мы след нанимаем горничную, mm -hmm. обучаем ее неким стандартам качества уборки. Оформляем полностью весь фирменный стиль объект, да, то есть, если это франшизный объект. И уже после этого горочно прикрепляется, мы рассказываем, как встречать гостей, как делать самозаселение, да, то есть, конечно, всякие ключницы для самозаселения. Все это, все это полностью включено всякие мелкие вещи, которые необходимы для краткосрочной аренды. Ну и что самое важное, наверное, это то, что мы обучаем людей, то есть мы прям вот ведем их полностью до того, чтобы у них получился результат, то есть если ты хочешь прям зарабатывать на этом бизнесе, то для нас крайне важно, чтобы это получилось у тебя самостоятельно. То есть если там, например, нашего клиента страдает продажи, то мы там долго с ним обсуждаем продажи. Во-первых, у нас есть 36 уроков онлайн, они там от 20 до 40 минут, человек полностью погружается поэтапно, как можно масштабироваться, как можно создать и добрать себе еще дополнительных объектов, вот. и в то же время как управлять этим бизнесом здесь сейчас да то есть как выстраивать коммуникации с клиентами на площадках как делать там как встречать гостей опять же как общаться там с соседями если какие то вопросы то есть полностью все спектры в том числе как вести максимально легально этот бизнес да то есть мы рассказываем все поэтапно да то есть и на встрече да то есть клиентом мы все проговариваем, что необходимо для того чтобы эта система она была максимально прозрачной вот, сколько здесь? это стоит? 3 миллиона 950. Так, и за эти деньги получается сколько объектов? 7 объектов. То есть у нас на данный момент это правда идет такое аукционное предложение, да, то есть потому что последний раз мы продавали каждый объект, он стоил в районе 600 тысяч рублей, здесь получается 564 тысячи за один объект mm -hmm. вот, мы оставили эту акцию, правда удачно объясню почему, почему вообще 7 объектов, да, то есть 7 объектов это <laughs> потому что горничная, которая у нас убирается на этих объектах она, например, она получается 27 тысяч рублей за один объект. Да, то есть. Если мы берем три объекта, у нас есть такое предложение, да, то есть, но все равно, когда она получает 21 тысячу рублей, ей вообще не интересно uh -huh. просто работать. Да, то есть, и горничная может сменяться, либо может где-то параллельно работать, могут быть какие-то накладки. Да, вы там находитесь нашего нашей вы, конечно же, можете получить подменный персонал, но в любом случае это некая накладка. Да, то есть а это вы меня можете подменить, если я, например, хочу поиграться в этот бизнес? А потом хочу уехать на месяц. <смех> Конечно можем, у нас для этого есть управление. Вот. То есть, если ты хочешь уехать отдыхать, приходишь к нам на управление. 70 процентов дохода а, зарабатываешь ты, 30 зарабатываем мы из своих 70, да, то есть ты оплачиваешь горничную, а если есть ЖКХ, коммуналка, ты моющие средства, из своих 30 мы следом оплачиваем рекламу, весь наш персонал для организации всего этого процесса. То есть, если мне это понравится, я могу остаться и там отдыхать, а вы да, будете <смех> У нас, кстати, был такой один случай, когда ребята отдали нам на один месяц на управление и после этого на три месяца зависли на отдыхе. <смех> Смотри, допустим, мне интересно, но у меня есть определенный вопрос. То есть, я хочу зарабатывать 150 <смех> тысяч рублей в месяц, особенно, когда этим будете заниматься вы. Ну или я хочу попробовать это самостоятельно, какие мои действия, то есть что мне нужно сделать? Ну, в первую очередь, конечно же, написать мне, я надеюсь, что под этим видео мы оставим да, как раз контакты контакт. Вот, написать в WhatsApp и сказать, что я посмотрел это видео, да, то есть с территории инвестирования ветно мне понравилось, я хочу уточнить вопросы. И зачастую если я в Москве нахожусь, то мы всегда встречаемся вместе, если я не в Москве, у нас есть директор по развитию, ребята встречаются, все еще раз проговариваем, четко раскладываем все по полочкам, да, то есть если все устраивает, все нравится, да, то есть ну, назначаем дату предварительного договора. Мы заключаем договор, в этот момент человек не вносит всю сумму, он вносит только депозиты, депозиты за один объект, ну там в районе там, 600 тысяч рублей. После того, как он внес эти там, 600 тысяч рублей, мы начинаем подбор этих объектов. Как только мы подобрали один объект, приехали на заключение сделки, вот сегодня, например, заключение сделки, мы с тобой подписали договор аренды собственником, все с ним проговорили, все хорошо, узнали, когда счетчики подавать, какой интернет, там все-все-все вопросы решили, все отлично, все супер. Собственник уходит, мы в этой квартире остаемся обычно с собственником бизнеса и намечаем план работ, что мы здесь будем делать, мы ему проговариваем, опять же таки сразу же в моменте и сразу же рассчитываемся, то есть подписываем акта приемки э, приемке передачи данного объекта и подписываем о том, что э, у нас, э, о том, что получили еще дополнительную сумму денежных средств за конкретный объект. Итак, 6 объектов, 7 след на идет оплата первого депозита, то есть депозит всегда у нас лежит. Вот, потому что... Ну, чтобы пользоваться... То есть вы запустили поэтапный первый, и сразу он начинается. То есть он сдается в рекламу. И, и на какой день люди заезжают после... Ну, после примерно... ну, если там минимальное количество, вот просто нужно довести материальные ценности и как-то mm -hmm. прихорошить навести красоту, но в основном это три дня. Да, то есть э, за три дня мы уже успеваем отфотографировать. Здесь проблема только, наверное, в том, что мы привозим это на первый день, но фото пока фотограф отфотографирует, проходит все равно день-два, когда мы получаем фотографии обработанные. Угу. Вот, нас только это держит. То есть, в момент, когда мы получаем объект, девушки уже начинают заносить объявления контент-менеджера. Потому что у нас за каждой площадкой закреплен свой контент-менеджер, э, он начинает э, выкладывать это объявление на этой площадке. И как только появляется фотография, но мы просто доставляем фотки, нажимаем разместить. На так, а когда выходит в ноль, когда выходит а, цифры заданные, то есть сколько времени проходит между оплатой и денежным потоком? Ну, а, в первом месяце, а, если совсем нулевой объект, да, то есть если он дорогой, да, то есть, а, то скорее всего, этот объект выйдет в ноль. Да, то есть во второй месяц уже плюс там, 10 тысяч рублей, в третий месяц уже плюс 20 тысяч рублей, да, то есть а, если мы говорим про, ну, за вычетом, понятно, аренды расходов, а, если мы говорим эконом-класса, да, то есть здесь ситуация немножко другая, а, то есть потому что это зависит от трафика, откуда мы его льем. То есть если мы берем букинговые площадки, такие как Airbnb и Booking, да, то есть они раскачиваются не с первого месяца, они раскачиваются через месяц, через два. Вот, потому что нужны рейтинги, нужны отзывы Иностранцы едут, они волнуются Им нужно еще сделать заранее визу Они бронируют все равно там, за неделю, за две Смотрят максимально интересные объекты да, То есть, которые с хорошим уже рейтингом есть И, и с хорошей фотографией. А если мы берем звонковые площадки Такие, как там, не знаю, ЦАН Денег проплатили, аукцион поставили Объявление на первом месте, звонки пошли Здравствуйте, а можно заехать? Можно все, заезжать вот. Мы стараемся, конечно, когда мы это все организовываем, даже для будущих предпринимателей, даже для инвесторов, которые хотят сами управлять этим, мы все равно пока весь лот не закроем, мы управляем этим сами. То есть мы не отдаем сразу там, человеку, не имея опыта, то есть он там учится, проходит обучение, да, то есть и мы этим управляем сами, сами все размещаем, ведем клиентов, делаем первое заселение, и только после того, как уже он там отучился и готов, только после этого мы ему отдаем все это уже постепенно, каждую площадку. То есть, как в фильме девчата, вот когда заселялась девушка в общежитие, ей кинули подушку и сказали, живи, то есть у вас будет по-другому. Да? Но, Живи! А, скажи, почему вы решили развиваться при помощи франшизы, а не открываться самостоятельно, например, а, при помощи потребов или при помощи привлечения инвестиций? Uh -huh. Ну, во-первых, когда у нас появляется наша франшиза, для нас это, наверное, более экологичная система, потому что появляется э, сообщество людей, которые заинтересованы в этом бизнесе, и это люди единомышленники, да, которые мы вместе развиваемся. И чем больше, то есть для нас, когда мы развиваемся сами, мы можем добрать что там 5, еще там 10 uh -huh. объектов, да, то есть, но когда развиваются все, и все добирая себя, хотя бы по одному, по два объекта, то сеть растет в разы быстрее, да? то есть 240 это только те, что запустили мы, а сколько еще запустили ребят, да, то есть пока что на сегодняшний день мы даже и не считали, вот, а поэтому для нас это очень интересно в том плане, что мы начинаем как, ну, как бы распространяться, да, то есть и чем больше объектов, тем легче, конечно, делать всякие интересные фишки, да, то есть у нас мечта сделать очень качественный консьерж-сервис которая будет как раз для наших корпоративных клиентов такие как потому что у нас заезжают часто и «Мерседес», и там Горини, и много иностранных компаний мы делаем печатаем для наших франчези каталог который на русском английском языке со фотографиями апартаментов распространяем по всем компаниям вот. И наша цель, чтобы а, работать, во-первых, с корпоративным сегментом, потому что площадки такие, как Booking и Airbnb, это все-таки туристические площадки. То есть там процент а, сотрудников очень маленький. Да, то есть мы хотим больше развивать корпоративный сегмент. И второе, то, что очень хочется, это а, то, что мы уже начали, это работать с медицинскими учреждениями, потому что приезжает много лечащихся людей на всякие операции. Например, стационар, ОО, «Медицина» на Тверской улице, да, то есть с кем мы вот сотрудничаем, у них начинается от 12 тысяч рублей. Да, то есть просто соционар, где ты лежишь в палате, там ничего нет, там просто две койки, и ты еще лежишь с другим человеком. Да, это очень крутой медицинский центр, но у нас квартира рядом там по 5-7 тысяч рублей, это просто очень классно. И человек там может и приехать, к нему могут гости, у него скоростной интернет, но ну, если не, не нужно делать там круглосуточно там капельницу или какие-то там, ну, если у него просто идет какое-то такое плановое обследование и... Он может приходить, то почему бы не прийти из соседнего дома, да, то есть не сходить на лечение Поэтому медицинский центр для нас это очень интересно, очень много идет там искусственного оплодотворения, когда люди приезжают там на месяц-полтора, это тоже очень классная целевая аудитория и для нас, если вернусь к вопросу, что важно, важно, чтобы мы максимально быстро развивались, да, то есть расширялись, тогда мы можем сделать консьерж-сервис, который позволяет нашим гостям получить такие опции, например, там, шоколадницы договориться, чтобы они давали дисконт нашим клиентам или там, первую чашку кофе в подарок, договориться там, о том, чтобы мы могли там, я не знаю, там, сделать укладку, там, макияж для девушек, если она приехала на конференцию, на выставку. Напечатать визитки, сделать массаж, погладить белье, привезти продукты на дом. Ну, то есть, хочешь некий консьерж-сервис для всех иностранцев, да, то есть и вообще русских людей, которые приезжают сюда и хотят все получить в копию, как, бы, как в мобильном приложении, да, то есть сделать такую некую доп-опцию. Поэтому нам крайне важно, очень быстро расширяться. И, конечно, мы ищем единомышленников: люди, которые верят в этот бизнес, которым нравится, да? То есть которые хотят быть в зоне гостеприимства, ну и, конечно, зарабатывать хороший доход. Потому что если ниша как бы прет, она правда по любви, то тогда все идет, тогда у инвестора реально все очень быстро идет. Как только инвестор не верит да, если предприниматель, у него вообще это не идет, да, то есть он, даже если он занимается другой нишей, но его, ему нравится там, либо иностранцы, либо то, что это там красивый уют декор, либо то, что он может оказать какую-то помощь людям. Потому что реально ведь столько ужасных квартир, да, то есть, ведь столько на сегодняшний день, и еще до сих пор, там, Авито, например, вычищала, когда они поставили роботов, было 25 тысяч объявлений, да, то есть как только они поставили роботов, оно упало до 7 да, то есть просто и до сих пор люди к нам приезжают и говорят, мы стоим на вокзале, мы заплатили деньги, да, то есть нас кинули, это по сей день, да, то есть мы живем там в 19 году, да, то есть 20-й век, и по сей день, да, то есть люди звонят там со слезами на глазах, да, то есть и говорят, что их кинули. Ну, вот, это реально очень ну как бы обидно. Либо они там приезжают, а там вообще там, квартира вообще не соответствует фотографиям. Вот, типа там опять рассказывают сказки, что здесь кран сломался, там, не знаю, душ потек, да, то есть еще что-то произошло. Да, поэтому выселитесь вот в это прекрасное... Будем, а, ребят, переписывать 21 век просто? А, извините. 21 век. А, смотри, ты говоришь о франшизе. То есть как это выглядит, то есть сколько... В итоге я буду платить, вообще расскажи о платежах. Угу. Ну, то есть у нас получается первый платеж ну, то есть за покупку самого бизнеса, если мы берем семь объектов, это 3 миллиона девятьсот пятьдесят. Есть, конечно, кейсы, которые на меньшее количество, но это самая выгодная стоимость за один объект. первый год всех франшизных платежей это все включено в эту угу. стоимость. Через год у человека есть выбор, либо он остается работать под нашим торговым знаком, торговой маркой и платит 5000 рублей с объекта, либо он работает без наших логотипов, наших торговых знаков и не платит нам никаких платежей. То есть он принимает решение, если мы реально мы даем какие-то полезности, там, компетенции, вот это комьюнити, да, то есть дополнительный трафик гостей, да, то есть через наши чаты, мессенджеры, которые мы отправляем, интересную Информация, обновления, да, то есть рассказываем про всякие фишки, то, что там какой-то портал появился, какой-то портал мы запустили, обучение у него, то, что мы да, записываем каждый месяц обучение работы с новым, с новым порталом, это все уже в виповой франшизе, это все включено. Могут ли ребята, которые придут от территории инвестирования, получить какие-то дополнительные преимущества? Да. Обязательно напишите, что вы из территории инвестирования, и у нас есть заготовленное предложение для вас, и я вам отправлю его в личку. Супер, ребят, оставляем заявки под этим видео, значит, там будет контакты Анны, можете с ней связаться, задать те вопросы, которые у вас есть. Uh, давай подведем итог. Uh -huh. То есть получается за сумму 3 миллиона девятьсот пятьдесят я получаю семь объектов, uh -huh. uh, которые в среднем приносят от 20 тысяч рублей. Там, uh -huh. И вы стремитесь uh, увеличить эту сумму за счет комьюнити, uh, за счет того, что у вас есть uh, прямые договоры с крупными компаниями, за счет uh -huh. того, что вы uh, используете большое количество, в том числе и зарубежных площадок, uh, и у человека есть выбор, либо он покупает этот бизнес и тратит чуть больше времени, но получает большую доходность, либо он отдает полностью компетенции вам, соответственно, вы делаете это все под ключ, и он получает просто пассивный доход. Да, вот. самый распространенный вопрос, который задают мне клиенты, сколько же времени я буду тратить, когда я работаю сам или я когда работаю с вами. Все равно человек, когда работает даже с нами вместе, это важный момент, есть некие точки контроля бизнеса. Я всегда рекомендую иметь а, точку контроля, это общение с собственником. И это занимает, ну, месяц, реально, там, семь собственников, ну, максимум, там, десять часов, да, то есть, ну, даже если мы пока на каждого собственника по часу выделим, позвонили, денежку отправили, а, или, там, с ним встретились, или ему перевели, там, в зависимости от того, той системы налогообложения, на которой он находится, да, вот. То есть это та, та точка контроля, которая находится у инвестора, да, то есть у предпринимателя. И крайне важно да, то есть понимать, что когда вы даже отдаете нам на управление, все равно нужно включаться в этот процесс, посмотреть рейтинги, посмотреть отзывы, проверить финансовый отчет, по которому мы отправляем вам деньги, да, то есть по итогам нашей работы, и поконтактировать с собственником. Примерно 10, 10 часов в месяц. Если человек управляет сам, то здесь математика очень простая Берем калькулятор и считаем Смотрите, 8 заездов в месяц да, То есть 7 объектов Следует у нас, получается, 56 заездов, ну, среднестатистически, понятно, в какой-то месяц может чуть больше, в какой-то меньше, но в среднем по всей нашей компании, по всем объектам в год это 8 заездов в месяц, что нам подтвердил, кстати, Booking. А, берем, например, что у вас конверсия, не каждый второй клиент, что было бы логичнее с площадки, потому что они пишут, там, можно забронировать, свободно даты, да, то есть я приезжаю с мамой, с дочкой, с жучкой, окей, у вас есть полотенце, да, есть, все отлично и сразу кидаю платеж допустим возьмем один из трех то есть умножаем на три да то есть у нас получается в районе там 170 э, контактов да то есть и допустим наш контакт ну, занимает 15 минут да, то есть умножаем на 15 минут делим на 60 получается у нас 42 часа делим на 30 дней да то есть у нас получается полтора два часа в день Ребят, ну я всегда говорю, ну заложите, окей, на координацию горничной, на то, что вы там еще, я не знаю, где-то там с кем-то созвонились, с мастером, мастером, не знаю, с чем-то еще, ну заложите три часа в день. То есть понятно, что в какой-то день у вас получится 6 часов, в какой-то день вы абсолютно свободно, потому что у вас все заехали, все хорошо, все живут, проживают и все отлично. Но все равно это 3 часа в день, ты можешь общаться с людьми с любой точки мира, единственно только входящие звонки, то есть если подключить ip телефонию, то у меня есть друзья, кто и удаленно с любой точки Скажи, мира у вас есть управлять. обучение стандарта вот этого обслуживания, приема звонков? Потому что это же можно по идее издельно организовать все и e но ну, это полностью выйти из операционки и при этом контролировать свой бизнес. Да, у нас есть обучение, то есть мы на это как раз очень много даем да, и очень много информации на обучение: именно как принимать звонок, про то, как нужно общаться с клиентами. Это важно, да, то есть, ну, как бы можно, если у человека есть такие компетенции, он может это автоматизировать. У нас зачастую клиенты они либо берут изначально на 7 объектов удаленного ассистента, ну, там, например, Примерно, ну где-то девушка находится в другом городе И это стоит там 10 тысяч рублей Плюс ее KPI там на 5-7 тысяч рублей 17 тысяч рублей это закрыл В отличие от нас, которые будут зарабатывать В районе там 50-60 тысяч рублей за управленку Но здесь все равно нужно быть чуть-чуть в бизнес-процессе С кем-то там... С кого-то скоординировать. Ну, то есть, Это... и, и горничную можно координировать при помощи этого ассистента. Конечно, конечно. Но если вы уже выходите за пределы 10-12 объектов, то я все-таки порекомендую брать управляющего, управляющего, который находится на месте, потому что горничная, опять же, имеет свойственно там, заболела, да, то есть что-то случилось, там, ноч ночной заезд, да, в этот момент ты всегда можешь подменить, когда чем больше объектов, тем больше этих каких-то там ну, форс-мажорных ситуаций. Ситуация. Если так, она может быть у вас один раз в полгода, то здесь уже там, один раз там два месяца, один раз в месяц. И в этот момент как раз администратор, да, то есть управляющий, он очень хорошо сыграет свою роль. И более того, если мы берем администратора управляющего здесь сейчас, то он позволяет развиваться, расширяться, потому что он может ездить, смотреть объекты, отправлять видео собственнику, он говорит, да, окей, выезжай на там, подписание, подписывай след на договор. И администратор может помогать запускать эти объекты, да, то есть это реально, вот мы начинали так, то есть когда мы начинали с того, что у нас появился удаленный ассистент, потом у нас появилась управляющая, и она была вместе с удаленным ассистентом, удаленный ассистент вел только площадки, и это очень крутая история, да, то есть так можно очень быстро масштабироваться, и управляющая компания, в данном случае, как мы, мы, конечно, в этом плане немножко дороже для вас, здесь выбор для каждого, ну, в бизнесе всегда есть выбор. Пишите мне, я буду крайне рада с вами пообщаться, проконсультировать вас, как выставить арендный бизнес подключить самостоятельно и с помощью нашей компании. Звоните.